Подожди, не надо поджигать Поджигайте бенгальцы одни, а Они лучше Лиза, По Подожди, не надо, а А какие старые какие новые? Вот эти старые, большие А! Что, палец, Он уже как бы Нет, вверх, подожди, ты вверх Надо понять, куда он дует можно мне? Можно, сейчас только один, сейчас. хотя бы сейчас. один С другой зажжем. стороны подойди. Сейчас маму Ты тоже ударить? нет, подожди. Да, угу. да что О, такое? Так, вот осторожно, давай. Да, давайте лучше выебать. Сейчас папа, папа себе руку подожжет. Что-то все время в палец хочет. Ну, смотрите, надо встать так, чтобы на палец... Мама, что у вас за дуротки? Нет, все злок время! Злок? Он... Что за да, что? Все сгорело? Все а пошли там от этой. А мне кажется, от, от, уже просто. Поставим костра и там. Все, не трать свой палец уже. Да, да. Да. да. От костра пойдем поджигать. Да, да пойдем от да, костра. Идём, там идём, идём, давайте, идём, может быть, идём. там и ты даже всех.